1 мая пройдет согласованное шествие свободному Петербургу «Свободные выборы» против Бегловой и «Единой России». Сбор в 11 часов у дома 15 по Лиговскому проспекту. Встречаемся под российскими флагами.